Движись на канал на Ютубе, я зажгу с Всем респект, братва, с вами Радио 120 Гигабайт, и это видео будет посвящено второму крупному обновлению в игрушке PlayerUnknown's Battlegrounds, которая в этот раз оказалась немножечко поскромнее, чем предыдущая, однако некоторые нововведения достаточно важные в игрушке присутствуют, и сейчас я вам о них расскажу. Первое нововведение можно назвать геймплейным, хоть оно и немножко сомнительное, по моему мнению. Теперь, если вы оказываетесь вне зоны, и вам нужно бежать в безопасную зону, на мини-карте появляется такая пунктирная линия, которая показывает вам кратчайший путь в безопасную зону. Конкретно для меня это нововведение немного бесполезно, так как я предпочитаю все равно открыть карту и обозначить точку в безопасной зоне, куда мне хотелось бы попасть. Однако в ситуациях, когда у вас нету на это времени, эта пунктирная линия может вам очень даже пригодиться. Кроме того, была снижена скорость уже не последних двух зон, поэтому теперь у вас будет больше времени, чтобы определить местонахождение врага и разобраться с ним. Снова для меня сомнительное нововведение уведения, это как убирает хардкорность последних минут матча, однако это может пойти игре на пользу. Кроме того, не обошлось, конечно же, без нового оружия. В игрушку добавили ВСС. Винтовка снайперская специальная или, как ее кличут в народе, винторез. Оружие используют 9-миллиметровые патроны, которых изначально в обойме всего 10 штук. Зато сразу в комплекте идет глушитель и 4-кратный прицел, что является большим преимуществом, так как вам не нужно будет их искать. Из-за 9-миллиметровых патронов урон у пушки, конечно же, не очень большой однако стреляет она достаточно точно. К сожалению, на дальней дистанции эта пушка не очень полезна, несмотря на наличие прицела. По моему мнению, больше она подходит для стычек в городских условиях. Дамаг у пушки не очень сильный, однако у нее имеется автоматический режим, что, конечно же, является преимуществом. Конечно, маленький магазин очень сильно ограничивает это преимущество, однако у вас есть возможность установить увеличенный магазин на это оружие. Кроме городских сражений, пушка отлично подойдет для того, чтобы добивать врагов на большом расстоянии, не давая другим себе обнаружить. Глушитель и четырехкратный прицел вам в этом помогут. Ну и, конечно же, не обошлось без нового транспорта, который не такой уж и новый, а просто модифицированная версия мотоцикла, который у нас был введен в предыдущем обновлении. Вот он, это такая спортивная версия мотоцикла, без люльки. Теперь можно делать на нем всякие трюки, потому что добавили возможность контролировать его в воздухе. Если честно, я пока не разобрался, как это делать. Или почувствовать себя героем такой славной старой игрушки, как Роуд Rash, в которой я рубил, был совсем маленьким на Sega. Не знаю почему, но... как когда я впервые сел на этот новый мотоцикл, я просто почувствовал себя в той игре, и меня накрыла ностальгия. Но если вы думаете, что это просто новая забавная игрушка, вы ошибаетесь. Этот мотоцикл вы можете загнать в дом, так как он маленький и компактный. Конечно, не во все дома будет возможность заехать, например, в городе я себе не очень это представляю, однако какие-то одинокие дома поля, которых очень много в игре, Туда вы реально можете загнать этот байк, и никто не будет знать, что вы туда приехали, потому что раньше, когда мы ехали на машине, оставляли машину с горящими фарами на улице, и очень легко можно было спалить, что там кто-то сидит. Теперь вот можно этого избежать с помощью этих мотоциклов. Я считаю это основным преимуществом. Кроме того, в игрушке поработали над тенями, и теперь выглядят они намного достойнее, чем раньше. По крайней мере, мне лично так показалось, и мне лично теперь Тени кажутся такими более мягкими, что ли, не знаю, как это еще назвать. И даже на низких настройках графики смотрятся вполне себе достойно. То есть раньше я, когда низкие настройки графики ставил, то вообще кошмар был какой-то. Тени просто ужасные были. Но сейчас они смотрятся как-то помягче, что ли, по моему мнению. Ну и вроде как завезли немножечко оптимизации. С каждым обновлением игрушку стараются оптимизировать. Я, если честно, не вижу этого прям так сильно. Но в этот раз я это даже немножко заметил, что игрушка где-то стала идти плавнее и приятнее. И очень надеюсь, что ребята со слабыми компьютерами заметили это в большей мере. Ну и, конечно же, все еще есть над чем работать. Я надеюсь, игрушку продолжат оптимизировать, потому что просадки в игре, конечно же, все еще имеются. Из остальных менее важных, но все еще влияющих на игру изменений можно заметить то, что понерфили вектор, потому что раньше он был имбой, даже с 13 патронами, которые не выйдут по умолчанию в магазине, вы могли в лицо как следует их разрядить, и чувак просто отъезжал на раз-два. Теперь он э, стреляет послабее. Соответственно, вот так вот выносить им направо-налево уже не получится. Имейте это в виду в следующий раз, когда будете его подбирать. Ему еще и увеличили коэффициент разброса. Зато на этот вектор теперь можно повесить ту же тактическую ложу, которую мы вешали на М416 раньше. Но если вы думаете, что разработчики могут только урезать урон, вы ошибаетесь, так как у калаша урон они повысили. Так что, братва, хватаем калаши и нагибаем весь сервер. Кроме того, нам добавили звук и эффект проколотых колес, наконец-то. А также для СКС добавили щечную надставку. Вот и все основные изменения, которые я хотел обозначить. Конечно же, это не все. Много было сделано технической работы, исправлена куча багов. К сожалению, я не заметил обещанной нам стабильной, более стабильной работы серверов, но они вроде как уже обещали работать над этим всю следующую неделю. Поэтому будем, собственно, ждать новых обновлений. Рад, что разработчики работают над игрой. Надеюсь, и вы тоже этому рады. На этом все. С вами был Мародер 120 Гигабайт. Если это видео вам понравилось и было полезным, хоть немного поставьте лайк и подписывайтесь конечно же на канал. Надеюсь увидимся с вами в следующих видео. До встречи. Йоу.